Всем привет! Уже завтра столичный суд начнет слушание дела о расторжении брака Григория клепса с Анной Шаплыковой который прожил более двух десятков лет. И пока в звездной тусовке утверждают, что Лепс очень переживает крах семьи, из-за чего даже дважды попал в больницу, за последнее время артист порадовал публику фотографией самой желанной женщиной. Столь почетного звания на этот раз удостоилась Ани Лорак, самой красивой и желанной артисткой мира. Подписал Григорий Лепс фото, на котором приобнял улыбающуюся певицу, кокетливо выставившую бедро в разрез серебристого платья. В комментариях тут же предположили, что снимок и подпись возникли не случайно. Такая подпись на сложении И даже предложили укрепить отношения. Женитесь. При этом Лепса упрекнули, что слишком часто он выставляет у себя в Инстаграм «красоток», каждую называя «самой лучшей». И уж не это ли его ветренность стала причиной предстоящего развода? Стоит заметить, что исполнитель рюмки-водки на столе начал делить совместное нажитое в браке имущество еще до расторжения брака, причем поступая по-джентльменски. Лепс уже отписал супруге свою успешную фирму, занимающуюся реализацией ювелирных изделий под его собственным брендом. Так что мать его троих детей не останется после развода без средств существования.